Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня я хочу вам показать, как я моделировал тоже несложную модель звезду, которую я когда-то делал. Начинал я с простых моделей, что и вам, конечно же, советую. Потом переходил к более сложным, сложным. Так же самое будет мои видео усложняться, модели в них будут более сложные, сложные, сложные это видео я записал сегодня утром вот так что как бы мой голос сначала извиняюсь конечно за это сонный, но потом я проснулся и более менее там начал что то вам э, рассказывать четко и понятно значит это видео о том как я э, первая его часть моделировал <coughs> саму модель звезды вот а вторая часть это создание матрицы вот, какие я применял там инструменты, какие секреты, если можно так сказать. Я думаю, что это видео вам поможет в вашей работе. Смотрим. Так, сейчас. Сейчас создаем модель звезды. как ее создать покажу потом как ее перенести в аркам потом как сделать там матрицу с несколькими штук 8 там что там помещается матрица этих лидейных матриц на матрицу которая будет несколько звезд там, так вначале мы переходим а, в раздел 3d max форму ищем здесь star выбираем здесь вид сверху горячая клавиша top делаем на весь экрана Стомаю настройки. единицы uh, setup. Здесь стоит сантиметры. Ставим миллиметры. Миллиметры. Окей. И здесь тоже миллиметры. Окей. Все, теперь наша сетка в миллиметр. Или, значит, замеряем наши размеры звезды. Надо показать звезду, которую я сделал. Как она у меня получилась, так, Примерно ее размеры. 10 мм. короче будет миллиметров шестнадцать наверное двадцать миллиметров так хорошо размеры знаем 20 миллиметров создаем циркл чтобы вписать у него нашу звезду Итак, есть у нас окружность. Мы сохранили его. Файл наш. Записываю с помощью Bandy Почему-то видео останавливается постоянно. Потому что нажимаем на горячие клавиши, скорее всего. Ну да. Переходим раздел формы shapes star и здесь сейчас начнем 5 конечная звезда у нас можем сделать привязку вот. grid points и вот мы точно привязываемся к центру здесь задаем нашу звезду таким вот образом. Радиус 1 радиус второй. Первый радиус составим один. Один радиус. Да, все-таки горячие клавиши я выключаю все. Так, продолжаем наше моделирование после настройки BandyCam. Так, кто меня тут спрятал? Даем, значит, угол поворота в вот настройки. Сноветель, подумай, градус уже перемещать Так, а вот что звезда получилась. Катерлы сохраняем. Mm -hmm. Так, теперь. объем выключаем сетку переходим в ортогонический вид и применим модификатор таб угу. теперь нам нужно теперь нам нужно добавить точку в центр соединить нейбра попробуем это сделать и сверху z включаем сетку была кнопка откаримывается другим путем делаем как резать И через... И через вот эти вот точки делаем можно теперь выключить у нас центр есть Отлично, получились наши грани <coughs> будущей объемной звезды. Но нам еще нужно эти грани тоже добавить. Включаем инструмент Cut. Выделяем все наши точки, выделяем инструмент weld, создаем самый маленький размер, э, в том плане, что на каком расстоянии будет соединяться? Weld это значит слить точки. Это нам пишет before, after, после этого размера. Если мы увеличим размер, то after 6 вообще получилось. Нам просто для проверки, чтобы если мы инструментом Cut. Они попали в точку, а где-то рядом она получилась. Этим инструментом Weld Vertex мы сливаем их в одну. Но у нас все в порядке. Жмем ОК. OK. Теперь нам нужна эту точку. Здесь у нас, допустим, у нас сместилось бы. Правой кнопкой мыши жмем, бум, бум. Все, она в центре, точно в ноль сохраняем. Теперь нам нужно задать значит высоту нашей, нашей звезды. Ее высота 5 миллиметров. Выделяем эту точку и вид фронтальный вид выбираем И, значит подбираем какой кнопкой поднять скорее всего это z да, вот z ставим здесь точный размер 5 миллиметров все у нас на высоте 5 миллиметров теперь еще мои звезды присутствует бордюр включаем сетку нажимаем инструмент border это граница жмем и сразу нам выделяется вся нижняя часть а нам нужно закрыть нижнюю часть так как у нас здесь получилось отверстие. Жмем кап. И все. Отверстие у нас исчезло. Получилась цельная модель. Так, выбираем нижнюю часть и зададим размер. 2 миллиметра то есть создадим бордюр создадим бордюр в 2 миллиметра, нажимаем на экструд выдавливание задаем здесь два миллиметра в группе сетку давайте проверим 2 миллиметра это не так эта точка по z у нас находится в нуле эта точка минус 2 метра отлично и сверху сохраняем сохранить как плюсиком плюс так в 3D Max наша звезда готова что можно еще сделать можно выделить вот эти грани и добавить им сглаживание давайте выделим всю модель она у нас в одной группе сглаживания даже непонятно как очистим и зададим допустим автосглаживание у нас получилось 11 групп сглаживаний и проверим где какая Ну, задавать каждой вот этой поверхности свою группу сглаживания, чтобы она была ребристой Давайте рендер поставим. Видно, что здесь нету четкого ребра. Ну, ладно. Очищаем все. изу сразу назначаем и группу сглаживаем есть и вот это каждому этому ребру мы задаем группу сглаживаем сохранимся на всякий случай. Так и жмем сюда, проверяем. Да, наша группа сглаживания на месте. Так, что теперь? 3d max мы ее закончили я смотрю сейчас на готовую модель которую я делал ну, когда работал в литейном в неком маленьком литейном предприятии в частной фирме и делал такие вот формочки использовал ее 3d max конечно же потому что эта программа универсальная потому что в ней есть точные размеры, как-то я пытался использовать, э -э, передо мной работал там товарищ один, но он уволился, и он использовал программу Рина, поставил я эту программу Рина, она мне не понравилась вообще, там не было даже сетки, как здесь, видите, включить и выключить можно, точно поставить точку, точно поставить ребро, в общем, можно задать точнейший размер ничего этого не было, или я просто плохо разобрался. Я не стал разбираться, короче говоря, я остался в программе 3D Max. Вот и потом после 3D Max, естественно, мы перенесем э, все это дело в ArtCam. Так, что еще я тут хотел? Вроде бы сюда И сверху. Клавиши F3 делаем прозрачную нашу модель, остаются только ребра. Делаем рендер и видим, что все наши ребра стали. Вот что я хотел вам показать, кстати, да. Для чего же мы делали эти группы сглаживания. Так, выберем здесь. А, давайте custom H Вот наша модель с четкими гранями, с четкими ребрами. Вот. Давайте давайте сделаем ее. И... Можно применить модификатор Turbo Smooth. Turbo smooth, короче говоря, быстрое сглаживание, которое меняет а, нашу модель. Ну, есть один, чтобы это вот видите, оно вроде на звезду похоже, но нет четкости. Добавим еще группу сглаживания. Вот, и она совсем получилась похожа на медузу. <coughs> Давайте с этим как-то бороться. Выделим все наши ребра. Age. Age. И зададим... Weld не чамфер сделаем чамфер минимальный чамфер 0,1 миллиметра так и теперь проверим что у нас получилось включаем рендер и смотрим кое-где он не подействовал ставим просмотрим все равно, слишком большие ребра так, выключим Точки тоже точно так же, как мы делали в начале. Включаем сетку. Можно F3 нажать. Инструмент CAD. И через центр. Вставили мы точку. Переходим в точки и выставляем ее точно в центр. Правой кнопкой мыши. Все. По высоте выставлять мы не будем, ясное дело. Так, включаем инструмент CAD по новой. Соединяем вот эти точки. быть, чтобы ничего не пропустить, иначе потом будет неприятно все это переделывать. Так, инструмент Weld минимальным значением Before 23 на одну меньше становится, то есть где-то какая-то точка ушла в сторону. Мы их соединили, проверяем еще раз Weld 22 из 22 отлично. Смотрим, не слились на наши грани, не слились. Так, вид снизу. И теперь давайте попробуем опять для турбосмуш сделать чампер. Минимальный чампер. Задаем. Применяем турбосмус. Смотрим. И равно ну. меняем давайте попробуем сделать более больше большой чамфер да похоже здесь очень долго придется мчаться с этим так наконец-то я нашел решение нашей проблеме образовавшейся вот как получилась наша э, звезда с модификатором турбосмус здесь получилось гладенькие грани такие у нас видите да вот они пошли сюда сюда как же я этого добился значит я модификаторе в инструменте chamfer сделал 31 тысяч на миллиметра и два ребра получился такой результат смотрим опять переходим тулбосмус и в турбосмузе все получается отлично ну практически так, давайте снова подправлять ставлю на паузу так, у нас здесь образовалось очень много точек ставим вид сверху, приближаем пробовать слить в одну Но тогда исчезнут грани давайте проверим а, так коллапс вот, слились они в одну точку входим турбосмус смотрим плохо получилось меняем катул z ведь сверху z приближается нашего точка. Делим все эти точки, проверим. Да. Слишком маленькое расстояние, увеличим его. Уже одна десятая. Если вообще выключить, станет. Давайте так оставим, посмотрим, что получится. Тут басмус. Опять нету верхней части. так как сдалека нормально вблизи приближаюсь может я слишком близко приближаюсь И здесь здесь ужасно вот. чуть подальше как смотришь. отлично все, все замечательно хорошо давайте стоим так инструмент как бы позволяет можно сглаживать можно не сглаживать добавим плюсик это у нас модель сглажена потом закинем оба и проверим обе модели проверим. с сглаживанием и без сглаживания удаляем турбосмуз и удаляем все наши дополнительные регуляторы. все таки мы их сольем вместе сглаживания сохраняем так хорошо в этой модели э, в этой программе мы уже все что мы могли сделать мы сделали в принципе от это вообще можно удалить нижнюю часть вот эту вот клавишу 3 это наш бордер точки 1 ребра 2 бордер 3 полигона 4 и соформа 5 так и кнопка кап соединяет нам получается наша модель Сетку, и теперь нам нужно нашу всю модель поместить точно в ноль то выбрал я. чтобы точно это сделать Давайте попробуем перенести пивот point, пивот то точка привязки, вот этот квадратик у нас сейчас. Вот видите пивот есть эффект пивот он центр, он переместился в центр, Не понятно? куда идем центр нашел, где-то вообще в стороне. Ну, ну ладно. пивот ага, внизу так отменяем все так пивот пойнт у нас в нуле ага. так а, значит здесь у нас два миллиметра да поднимем всю модель на 2 миллиметра это у нас она будет точно точно по налягу и давайте теперь пилот перенесем тоже в ноль все пилот пойнт у нас в нуле сохранили кадр лес <coughs> сохранение так все наша готова и переходим к арткам. А, перед этим же ждам. Экспортим. Экспортим в стл. Формат стл. Вот он. Стл. Даем название. Звезда. Звезда. Стл. Сохрен. Объекты на э, тоже давайте. Yes. Да. Окей. Okay. Так, ставлю на паузу и переходим с вами в WordCam. Так, мы с вами в WordCam и начинаем. Так, файл новый модель ее размеры 20 миллиметров давайте рабочую область да делаем ну, 25 может Sorry. 25 на 25 окей okay. Теперь нам нужно uh -huh, задать размер ну, нулевую точку зададим вот центральный пиксел, куда мы будем вставлять нашу <coughs> готовую модель. Переходим вкладку к рельефу, импорт для модели. Uh -huh. Так, нам нужно найти нашу. Нашу звезду. Вот она. Звезда СТЛ. Открываем. Угу. Вот она у нас здесь появилась. Отлично себя чувствует. Красиво выглядит. Так, так, так, так. И ее размеры. Высота 6, почти 7 миллиметров. А нам нужно... Давайте пробуем привязать. Здесь 20 миллиметров. Нет, получается. Снимаем вот эти флажки. Задаем свой размер. 20, 25. Применяем. Вот наша модель стала меньше. Здесь 0, 0. 0. Применить. Наша звезда стала точно. Вроде бы, да? Сейчас посмотрим. Mm -hmm. Да и не важно. центрально не стало почему-то а вот здесь 20 применей. Так, отлично. Вставили мы нашу модель. И видим здесь жуткие ребра какие-то. Так, да, посмотрим ТД Макси. Ну, вот эту откроем. Удаляем трубосмос так, Проверяем точки На какой высоте они находятся 5, 5 Минус это... 2, хорошо нашу модель на 2 миллиметра пивод сохраняем группы влаживания на месте экспортим эту модель Давайте теперь вставим нашу вторую модель. Импорт этой модели звезда 2. Открыть. Так, она у нас появилась. Красиво пока не выглядит, пока ее не вставили. Ноль задаем. Снимаем флажки. задаем здесь 20 миллиметров 20 миллиметров 5 миллиметров применить применилось все ставить вставляется почему-то две звезды что ли глючит так ставлю паузу так я <coughs> решил нашу проблему во первых я добавил уклон потому что когда станок будет обрабатывать да ровный угол он сможет сделать но когда вы будете из своей матрицы извлекать готовую деталь, она просто будет застревать там. Поэтому нужно добавлять угол. Вот. Удалил я вот с помощью вот этого маленьких отверстий, если они имели место быть. Я их удалил и добавил угол. Доба добавить уклон. Здесь задается на какой угол, я задал 5 градусов. Вот, и таким образом задал угол. Вот, а потом, сглаживание, 5 проходов. Вот. Все, у нас получилась такая ровненькая звезда значит в следующем видео я вам покажу как создать как я делаю матрицу, который будет несколько наших, наших вот этих звезд. Там будут размеры как, бы, как я это все это делаю. Вот. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, смотрите мой канал, ставьте лайки. Всем большое спасибо. До следующего видео. Пока.